Привет, это Димас, и это влог. Наконец-то. Все просили, все хотели, я хотел. Наконец-то я это могу сделать. Ситуация следующая. Азад вчера вечером мне сказал, что утром вот надо будет встать, короче, тебе поехать на съемки наши. Вот камера твоя нужна. В итоге я встал рано утром. И ничего. Решил лечь обратно. Звонит Азад, типа, сонным голосом. Говорит, ну, о чем? Давай, езжай. И он, короче, тоже сейчас поехал. сейчас мы должны встретиться где-то в центре. Время сейчас... Так что, влог наконец-то вышел, все дождались. Поехали. Что-то мне кажется, что я опаздываю. Ладно, не важно. А, я еще ничего не кушал, поэтому надо зайти в магазинчик. Полезной информации. Что-нибудь взять перекусить, потому что жрать хочу, капец. В общем, что по ситуации? Я ждал этот долбанный автобус 25 минут, где-то полчаса, короче. Приехал, уже много времени, как я должен был быть тут, Тут, сейчас вот иду. Я опять не <буз -eun> ты мне позвонил значит, Поздно сам еще спал он. Во-вторых, я автобус ждал полчаса замел а такси ты же блогер друзья <связь> ну, <уже>, короче потом <связь> этот э, блог типа сни снимаем типа <связь> <связь> <связь> и в этом ничего <связь> А, я хочу рассказать вам, как, ну, как, Она сказала! И не, один ты бошелару, блин. Да, да. даже старше. У меня сумма почти такого возраста какого да, в офигеть В шоке Молодцы дети, видишь, как развиваются Вообще молодики Молчат Как другая идея, но мы ее не сделаем с ней Что, оператором работаешь, да? Что? Аккуратно выкидай Снимаем! Мы тут уже на сколько часов Первое видео сняли, и тюнь-то сняли еще Марат, там второй видео сложнее будет? Видимо легче Что делаешь? Нажимай Масло мажем Понятно, вот это Говорят, помогает. Хочешь есть? Я целый день. Я тоже, кстати. Я утром проснулся и приехал Вы Реально? Сели. Я тоже, я утром по проснулся, да, спешил в, в тесте и потом все. У да, тебя хотя бы в тесте была, но нет, ничего нет. не было. Короче, съемки окончены. Знаете, что я понял? Чем отличается режиссер всяких настоящих фильмов от режиссеров, ну, образно, вайнов? Тем, что в конце съема каждого дубля в фильме режиссер не говорит, а ладно, похер, так сойдет. Это вот про него. Это правда. Какой бюджет такой фильм? Сколько нам заплатили? Нам что-нибудь заплатили? кейсы делаешь просто. Я делаю кейсы, набираясь опыта. А, вот знаете, что я понял? Что как бы всё, съёмочнение окончено, я иду домой, и меня же кто-то сейчас снимает. Из этого следует вывод, что Азат идёт ко, ко мне домой. Я, yeah. помогите! тебе. Иду к Тимуру домой опять. Блин, ты представляешь, сколько нам сейчас материала разбирать, мне, по крайней мере. В общем, там там наснимали просто кучу, кучу, кучу. И... И наснимали много, все запутано, все намешкано, все у меня на телефоне. Ну, короче, порядок не расставлен, ну все, пошли монтировать. А кто-то пошел жрать, я тебя знаю. Мы все дома, вроде бы все хорошо, но теперь... Покажи, что нас ждет. Меня точно по крайней мере. Знаешь, почему я рожу? Ре резкий кадр. Потому что ты не снимаешь? Потому что сзади факт снизу тут на скида Ну вообще в лоб, надо заканчивать лоб. Давай тащи. У нее снимается объективчик, вот так вот. Хоп. Без зеркальная камера наконец-то. Вот. Помимо этого у нас еще что-то новое есть. У нас делаешь тема. Я оставляю камеру Тимуру. А, Спасибо. Да, надеюсь, что ты... Что? О! О! О! Это да, да. У тебя бывает такое? Офигеть! Ой. меня сейчас так вставило, я вообще, я не могу. Я не могу. Короче, сейчас такая быстрая вспышка в голове, и, знаешь, как будто ты... Резко встал. А, нет, как будто ты газом, газом, знаешь, как будто у тебя вот такой вот, как будто газ, газ в голове. Давай так попробую. Ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Смотри, у меня ухо как племень. Ну, у всех как купить мени. Слушай, не как у мени, а как купить мени. Разердок уберешь. Ч ⁇ как? Вот, прикольно, прикольно. будто газом ставил тебя, да? Каким газом? Ну, вот ты когда... Ты когда-нибудь... Ты когда Этот нюхал газ? Ну, в смысле, типа... В смысле... Я же реле не открою. Ладно, я тут немножко поработал, думаю, его можно выпустить. Там, кстати, было очень холодно. нами смотреть! Это ты, был один с этого ржа, что ли? Зачни, чешный ролик. Кто там -то рассказывал только что 5 минут назад то, что там упал когда-то в детстве? <пец> Смех. Слип, смешно же. <смех> так ты определись уже. Зачни, чешный ролик. Слип, смешно же. Дебил. Сейчас мы с Тимуром занимаемся монтажом, нам нужно сар... <смех> а сар... с автомобилем разговаривать. Целый день сегодня снимал влог, с самого утра. Ставьте канал, подписывайтесь на лайки, пинайте голубей и, в общем, делайте все, что хотите. Не надо пинать голубей, ты чё? Вообще, воробьи — это маленькие голуби. Воробьи — это маленькие голуби. Серьёзно? А мандарин — это маленькие апельсины. Вот ты дебил, а? Ладно. Фото географии не а? Вообще Ой, я не разбираюсь в футболе. Я бы скейтбол закончил ещё в девятом классе. Всем там, это самое. пока. Я говорю, сделай видос, типа, этот, подарил айпад ай ай подписчику.